Оксиды графена. Это однослойный активированный графен. Здесь есть c 6 кольца. Каждый угол — это атом графена. Тогда есть 500 колец в ряду. Это гидрооксидные группы, по-английски OH. В нормальном оксиде графена мы имеем двойные полосы кислорода. И в гидрооксиде графена есть OH-группа. И все электроны делокализованы, полностью мобильны, подвижны. Частица имеет длину 50 нанометров но всего 0,1 нанометра в толщину. Эти C6 структуры очень стабильны. Вы можете сделать из таких структур тормозные колодки. Логично, что они биологически не разлагаются. Такие структуры в нанометрической шкале лучше всего можно себе представить как лезвие бритвы. Это, собственно говоря, и есть лезвие бритвы. Лезвие бритвы толщиной в один слой атома. Но относительно широкие и высокие. Это лезвия бритвы, которые биологически не разлагаются. Гидрооксидные oh группы могут быть разделены на протоны. H. Если оторвать протон, образуется негативный заряд. И этот негативный заряд распределен по всей системе. Это в своей основе кислота. Все негативно заряженное хорошо растворяется в воде. Таким образом, это лезвия бритвы, равномерно распределенные в жидкости. Это самые острые структуры, какие только можно себе представить, потому что они состоят всего из одного слоя атома. Это огромная молекула, которая очень остра. Я являюсь специалистом по активированному графену. В моей докторской диссертации я преобразовал оксид графена в гидрооксид графена. Я работал у мирового лидера по производству активного графена. Через год я отвечал за новые углеродные продукты. Я отвечал за новые углеродные продукты по всей Европе. Я участвовал в разработке приложений. Это новый материал. Токсикологи еще не осознают это сейчас. Я вам не какой-то паренек, прогуливающийся по углеродному полю. Я доктор в этой области. Я работал у самого большого в мире производителя активированного карбона в области новых карбоновых продуктов. Я был единственный эксперт Европы. Я единственный европеец, который посещал других экспертов в Питтсбурге. После этого я основал свою собственную углеродную компанию. Я пропитывал бумагу и делал из нее активированные карбоновые мембраны. И этой обугленной бумагой вы могли бы порезать свои руки. Она была супер суперостная. Как химик я подтверждаю факт, что это нанометрические лезвия. Вы можете сделать тормозные колодки для автомобилей из графеновой структуры, которые будут работать как новые всегда. Этот материал имеет нулевое биологическое разложение. Эти лезвия остаются в теле навсегда. Сердце порезано, мозг порезан, кровеносные сосуды порезаны. Эти графеновые структуры, моносвоенный углерод или моносвойный графит, они такие стабильные, Каждый химик это знает. Графеновые структуры не разлагаются. Они 50 нанометров в длину и толщиной в ноль и одну десятую нанометра. Раз уж они такие, то это, конечно, лезвие. Каждый химик знает это. Ведущий германский специалист по карбону, доктор Хармут фон Кинли, был моим наставником в течение года. Я получил докторскую степень в этой отрасли. Я открыл компанию в этой отрасли и выиграл бизнес-план. У меня было Десять разработчиков, чтобы разработать новые карбоновые продукты. Я знаю, о чем говорю. Я приглашаю всех химиков в чат. Поспорьте со мной, или дайте мне другое мнение.